Я скажу вам новости, расскажу. Вот. А вы пока пишите свои вопросы, на которые я позже буду отвечать. В принципе, сегодня моя встреча с вами, это чтобы пообщаться и ответить на ваши вопросы. Можете уже писать и задавать вопросы. Сейчас вот я с вами поздоровалась, я отключу камеру, чтобы мне было удобнее работать. И... Если кто-то еще не успел войти, вот, так что подождем минутки две, и я начну с вами общаться. дайте, пожалуйста, мне обратную связь. Хорошо меня слышно? Поставьте плюсики, нолики. Как меня слышно? Отлично, хорошо слышно. Спасибо большое. Спасибо. И первая новость, которую я хочу вам сказать, ну, я надеюсь, лидеры до вас уже донесли, но если кто еще не знает, мы получили официальное разрешение Министерства здравоохранения Израиля ввоз официально наших флоревитов на сертификацию. Сейчас идет работа на таможне, чтобы официально отправить в Израиль наши флоревиты, и начнется сертификация. Я не думаю, что это продлится очень долго, потому что документы мы готовили в, в течение 9 месяцев, шла работа непрерывная, и, конечно, эта работа дала свои плоды. И сегодня у нас пройдется сертификация наших флоревитов любимых, как мы привыкли их называть, живые капли. Вот, пройдет сертификация в Израиле. Я всех нас с вами поздравляю, это мы вышли на международный уровень, и мы, конечно, наша компания молодец за два года, это очень высокие показатели. Я думаю, что в сентябре, в сентябре мы уже получим сертификаты, и тогда мы будем отправлять уже продукцию готовую на э, другие государства. Вот. И будут, естественно, этикетки другие, будут этикетки на английском, французском языке, и будет удобно очень работать нашим партнерам в других странах. Это вот такая новость, которую хотелось бы вам сказать. Ну, дальше. Дальше у нас еще вопрос такой. Очень много приходило вопросов задавали вопросы очень много задавали вопросов когда будут экзамены в институте в институте будет будут экзамен 29 и 30 29 августа будет значит экзамен по продукту будет экзамен по продукту а 30 августа будет экзамен по маркетингу и сейчас, и сейчас готовится второй курс обучения. Вам будет объявление на сайте, в кабинетах будет набор, новый набор на второй курс. Так что следите за новостями. Еще у меня есть приятная новость, которую мы давно, лидеры ждали давно, ну и вся компания, состоится поездка. Поездка на Кипр в город Пафос с 18 октября. Кто поедет в эту повестку? поездку? Поездку поедут лучшие лидеры компании «Оклон». Те которые... те, которые прилагают все усилия, чтобы наша компания развивалась. Это поездка премиальная и компания оставляет за собой, собой право, кто поедет в эту поездку на Кипр. Что еще мне хотелось вам сказать? А, задавали еще вопрос, что в старом каталоге у нас нет 35 и 36-го Виаргона. Я на вопросы буду отвечать позже. Сейчас я скажу, а дальше буду. Вы пишите вопрос, я позже буду отвечать. Сейчас мы издаем новый каталог, и там войдет 35 и 36 Виаргон полностью. И готовим также отдельно по косметике. Вы знаете, мы, мы не можем, еще был вопрос, чтобы объединить в один, мы не можем объединить по одной и той причине, потому что продукция постоянно добавляется, и мы не можем задержать каталог, не выпустить, это будет до бесконечности. Сейчас будет по флоревитам, потом делается по косметике. И дальше мы будем включать уже наши другие товары с нашими флоревитами. Сейчас разрабатывается новая линейка. Не линейка – это продукт питания с, флоревит, с флоревитами. Сейчас я думаю, что новый продукт выйдет буквально через, ну, к первому сентября, я думаю, выйдет. Пока я не скажу, какой. Тоже следите за новостями. Все будет в новостях. И мы, скажем точно, мы еще не подписали договор, но это делается быстро. Продукт, который можно изготовить там за сутки, за двое и доставить нам на склад, в логистику, где-то в течение двух-трех недель будет. Поэтому чуть позже мы скажем, какой продукт. И как называется? Это будет большая линейка продуктов питания, будут и батончики с флуоревитами, разная продукция, которая будет помогать вам, она будет э, недорогая, недорогая, и которая будет вам помогать в работе, <coughs> так как мы говорили, что нам нужно все больше и больше привлекать молодежь в нашу компанию. И сейчас под молодежную программу разрабатывается целая линейка продукции, продукт питания с флоревитами. Что хотелось бы еще сказать? Что хотелось бы еще сказать? Что сейчас я обращаюсь к складдержателям склады держателей получили договора и подписали. Те, кто подписали договора, я хочу вам сказать, отнеситесь очень серьезно. Вы подписали договора с иностранной компанией, с компанией «Оклон Интернешнл». Будьте внимательны к пунктам, которые там написаны. Там есть пункты, на которые нужно обратить внимание. Это оплата долга склада, это соседство товаров что наши товары, наши склады не имеют права продавать продукции других компаний. Вы обратите внимание, пожалуйста, давайте избежим то, чего не нужно, чтобы компания «Оклон» не предъявляла к вам никаких претензий. Будьте очень внимательны. Вот здесь вопрос, будет ли открыт... Будет ли открыта Германия? Но ну, мы сейчас делаем сертификации в Израиле, конечно, Германия будет открыта, будет открыта вся Европа, тем более идет сертификация, и сейчас в Канаде, в Канаде прошла уже, идет сертификация в Америке. Конечно, будет все, будет все открыто. Будем отправлять продукцию в любые города всего мира. Любовь Ивановна, можно ли отправить деньги в компанию, не дожидаясь 15 числа, числа? Конечно, можно, в любое время. Единственное, что у вас там написано в договоре, что если вы даже не заказываете продукцию, не заказываете продукцию, вы обязаны все равно погасить долг склада, потому что это деньги компании, которые вы не должны задерживать, а отправлять в компанию. В любое время... Но если деньги прошли покупки до 15 числа и вы не заказали товар, вы их обязаны отправить в компанию. А если после 15-го прошли покупки и вы не заказываете товар, вы должны отправить до 30-31 в месяц. Сколько дней в месяце. Будет ли новая программа софинансирования? Если да то когда и какие проекты. Вы знаете, Ольга, если были бы проекты уже готовы, мы бы их уже повесили на сайт и объявили. Вы знаете, вот на данный момент, на данный момент, вы знаете, хочется, чтобы вы предложили, а какие вы хотите проекты, быстрые, денежные, я таких не знаю. Если запустить серьезный проект по суфинансированию, он будет долгосрочный. У нас получился быстрый проект, потому что мы сами производим флоревиты, и, и все равно мы начали проект весной, а уже вы первые деньги выдали в декабре, авансом, конечно, неважно, вот. таких проектов я не знаю, кроме нашего и я не могу быть уверенной, что э, начнем мы проект с какими-то партнерами или еще скоро, и он будет такой быстрый. Вы же не любите ждать, вам нужно сегодня срочно. Мы же не занимаемся ни пирамидами, ни хайпами. Если начать строительство пансионатов, это долгосрочный проект. И вы должны понимать, что вкладывая свои деньги, неважно большие или маленькие, они вкладываются надолго. И, возможно, первые деньги небольшие, тем более на 5000 рублей. Какие можно деньги получить? Пока маленькие. Вы можете получить через 2-3 года. Вы согласны, Ольга, на такой проект? Если согласны, мы с Константина, Константиновичем вам предложим. К сожалению, сегодня Георг Константинович не мог присутствовать, он не в Москве. Но мы запланировали с ним вебинар на следующую неделю. Ну, потом в объявлении напишем. Вот. Когда у нас начнется раб работать программа приложений для телефона, телефонов, диагностика? Вы знаете, дело, дело в чем сейчас лето, и у нас немножко получилась задержка из-за наших партнеров, которые нам это приложение устанавливают. Но я думаю, что в ближайшие две недели три уже начнет работать программа. Обязательно. В личном, Ну, я уже ответила по, по мобильному приложению, я уже ответила, что с перепелином и кальцием. На этот вопрос я не могу вам ответить. Вы знаете, давайте этот вопрос перенесем на следующий вебинар с Георгием Константиновичем, и он вам лично ответит. Я не могу ответить на этот вопрос вам. Диагностика еще не работает. Да, не работает диагностика. Договор обратно подключил, значит, идет по почте. Да, еще хочу сказать, вот вопрос, заказал дебетовую карту, до сих пор я не получила. Это у меня вопрос стоит тоже один из первых. Карты, карты мы заказываем их в Канаде. И Канадский банк, он отправляет эти карты обычным письмом, не заказным, а просто обычным письмом, карту, письмо, которое приходит к вам в почтовый ящик. Нет гарантии, не у почтальон, что он донес, нет гарантии, что у вас почтовые ящики могут сохраниться. Если кто-то видел по телевидению, была передача, три года вскрывали посылки, письма, и показали такую кучу выброшенных всего, но я надеюсь, что наша карта не там. Вот. И, конечно, мы не можем говорить, что вот будет продолжаться, и будем надеяться на канадские эти письма, которые отправляются обычным письмом. Сейчас мы решили, что все карты, которые будем заказывать, будем доставлять в Канаду на своего доверенного лицо, доверенное лицо, а он будет нам в Москву отправлять быстрые. Почты, и тогда мы вам будем из компании рассылать уже заказными письмами. Но это все равно мы уложимся в порядка месяца. Месяц, там 35-38 дней, все равно уложимся. Так будет лучше. И еще тем, кому не пришли карты кредитные или дебетовые, я очень прошу вас, напишите в техподдержку фамилия имя, отчество. Вот, мы закажем вам заново эти карты и уже отправим по новой схеме. Почему врачи в офисе Москвы стали недоступны? Одного врача мало. Во-первых, идут отпуск. У нас Татьяна Иванна, она в Канаде, она только ведет вебинары. Скоро она возвращается, будет в офисе. Болеть Юрьевич, да, первое, да, сентября взял отпуск, вот, а во-вторых, у вас врачи уникальны в регионах, зачем вам в Москве врачи, у вас у каждого есть в офисе врачи, у вас врачи есть в структурах, и для нашей продукции врачи не нужны, для нашей продукции врачи не нужны, но с сентября у нас опять возобновятся лекции в московском офисе, хотя... Я не знаю, Евгений, вы из Москвы, откуда вы пишете про московское в Москве, недоступное? Вы из какого региона напишите? У вас нет врачей? Я знаю точно, что в каждом офисе, в каждом городе есть врачи, и уникальные врачи, ведут шикарные вебинары. Я периодически слушаю сама их и беру какие-то формулы, которые они дают вам. Любо... Людмила Ивановна, я Любовь Ивановна. Вы знаете, я не работаю по скайпу, и со мной не нужно связываться по скайпу. Готовим мероприятие в Челябинске отлично. У нас есть Шарапова, ответственная за мероприятие. Вы с ней свяжитесь, она постоянно, Сергей Елена, она постоянно с вами на связи. Вы задайте все вопросы, Если, потому что у нас совещание проходит практически ежедневно, и она обязательно донесет ваши вопросы до меня. И вы получите свои ответы. Я не занимаюсь организацией мероприятий, я занимаюсь организацией деятельности всего оклона. И у нас сотрудники компетентные на своих, в своих департаментах, и они ответят вам профессионально. «Я живу в Болгарии, как мне забирать свои дивиденды, дивиденды с авиационного счета». Вы знаете, вы пишите заявку в техподдержку и указываете, как вы отправляли деньги. Также вам будут выводить дивиденды. Пишите в техподдержку. Валентина, а что за поликлиники «Оклон»? Где вы это слышали? Как насчет открытия поликлиник «Оклон»? А мы кто? Мы нет, у нас нет медикаментов, мы не торгуем препаратами медицинскими. Мы, мы не государство, чтобы поликлиники открывать. Нам поликлиники не нужны. Нам нужны, нужны здоровые люди, которые, употребляя наши флорибиты, э, проходят курс омоложения. А при чем здесь поликлиники? Офис Москвы находится в центре Москвы, Евгения. И вот эти вопросы вы не пишите больше, пожалуйста. Наш офис находится в центре Москвы, очень удобном. Две минуты от метро Красные Ворота. Почему нельзя самим оплачивать продукции с лицевого счета, счета в кабинете, Ирина? Это новость для меня. И, по-моему, для всех партнеров новость, которые не оплачивают, все оплачивают продукцию из личного кабинета с лицевого счета. Нет такого партнера, который этого бы не делал. Это для меня, Ирина, новость. Еще не пришел подписанный экземпляр компании для работы со складом вы знаете, напишите в поддержку, укажите фамилии, вам скажут, потому что договора отправляются они заказным письмом, и, конечно, есть номер отслеживания и так далее, и тому подобное. Карта МИР в компании работает. В какой компании? Зачем компания Аклон карта МИР? Если вы хотите сказать, можно ли с нее оплачивать через сайт продукцию, но это платежная система, это не компания Аклон. А платежная система, я думаю, если там стоит карта МИР, вот я когда оплачиваю продукцию, там вижу Mastercard, карт виза, а если там стоит карта МИР, значит можно, если не стоит это в платежную систему, это не компания Аклон, компания Аклон не имеет платежную систему свою, мы ее арендуем, у нас есть договор и мы пользуем, пользователи. Вы знаете, да, пока приложение на базе Android есть, на других базах пока еще нет. Но программисты работают над этим, и я надеюсь, что она будет. Можно подробнее о процентах по карту. Вы знаете, я не могу вам подробно сказать, я потому что не работник банка. В каждом банке свои проценты, но вы вводите все проценты, проценты компании взяла на себя, когда вы заводите деньги в личный кабинет, компания оплачивает сама проценты, и когда вы ставите на вывод. Компания вам тоже оплачивает проценты. Вы получаете чистые деньги, и это взаимоотношение компании с банками, к вам эти проценты не имеют никакого отношения. Компания все проценты взяла на себя. Вопрос Марина Брыкалова. Отвечаю лично, долг склада можно гасить каждый день и в день по несколько раз. Гасите в любой день, в любой. Но если вы не заказываете Марина Брыкалова лично вам товар, то вы обязаны до 15 числа отправить деньги в компанию. Смотрите пункт договора. И если вы проводите продажи после 15 и не заказываете продукцию, то до 30-го обязаны их отправить. А как вы, Марина, можете отправлять деньги каждый день? В течение, ну не больше, чем неделя. В течение, которого времени выводятся средства с инвестиционных счета Не больше, чем в течение недели. Бывает, ну, бухгалтерия, это работа бухгалтерия. Бывает и раньше, и в три дня выводится. А мне нравится идея с клиниками и еще в баллы услуги данных клиник. Но ну мы, мы сетевая компания, мы занимаемся другим. Мы не строим клиники, поликлиники, мы не больница, Немножко разные. И мы не занимаемся ни строительством, ничем. Мы занимаемся распространением оздоровительной продукции. Мы не строители, и мы не Минздрав, мы никто не занимаемся, Павел, не клиниками, не, поли, не, кли, не поликлиниками, извините. Есть еще вопросы? Я жду, пишутся еще вопросы, я жду еще, задавайте все вопросы, на которые вы хотели бы услышать ответы, и я надеюсь, что на следующей неделе уже сделан вебинар, просто Юрий Константинович нет в Москве, и я сейчас улетаю в Израиль по, ну, по делам сертификации. но ну, я надеюсь, что, может, в конце следующей недели будет еще вебинар, готовьте свои вопросы, вот, и мы вам ответим. Я вижу, печатаются еще вопросы, пишите. Только не пишите про клиники, поликлиники. Оно не имеет к нам никакого отношения. Мы компания, которая занимается распространением оздоровительной продукции, и продукта питания. Татьяна, ваш вопрос, это сейчас к чему? Кто у вас в админе ответственный за составление условий по акции? Это вопрос к чему? Учет, кадровый учет или есть какой-то конкретный вопрос? Задайте, пожалуйста. У нас работают целые департаменты. Если вас что-то не устроило, напишите в техподдержку. Списки, списки отъезжающих в поездку. На Кипр мы разместим, а, к, с каждым из вас свяжется э, Татьяна Шарапова и э, скажет дату, где встречаются и э, э, лидеры. Мне бы хотелось, чтобы вы прилетели на день раньше, мы сообщим, какого числа, и мы здесь сделали лидерское совещание. Лидерское совещание по подготовке э, к осенним промоушенам к осенним семинарам, к осенним фестивалям, потому что уже поступает очень много заявок на фестивале, и нам хочется, чтобы каждый город или каждый регион могли поучаствовать в организации фестивалей. Я знаю, что уже на октябре и ноябре 4 фестиваля уже запланированы, и идет сейчас подготовка. У всех есть возможность сделать заявки на фестиваль, на семинары, на конференции, на научно-практические конференции, только вы их разделяете. Если вы хотите научно практической конференции, то они проходят в рабочие дни, это прилетят врачи совместно с вашими врачами и сделают научно-практическую конференцию, и второй день, конечно... Будет и наш косметолог, и маркетолог. Пройдут семинары, лидерские семинары, где, естественно, пройдут мастер-классы по косметике, по применению косметики, по маркетингу, где Марина расскажет, как правильно понимать наш маркетинг. Вы знаете, иногда странно слышать, складодержатель, складодержатель пишет вопрос – Сегодня 5 число, первый проводил проводки. А почему мне бонус развития нет у моих партнеров? Если складодержатели не знают маркетинга или лидер 5 ранга задают подобные вопросы, ну и, конечно, откуда структура может знать? Так что вот есть возможность сделать в вашем регионале, регионе профессиональные конференции, семинары. Пишите заявки, Тани Шараповой на почту. Можете в техподдержку, кто не знает почты. Вот, и техподдержку уже передаст. Все. Смотри, у меня не видно этих. Пишут очень много Паш. Сейчас одну секундочку. Потому что я постоянно вижу, пишу, но вопросов не вижу. Есть вопросы. Вот как раз пришли вопросы. Любой Иван, почему на флаконе нет штрих-кода? А он, у нас продукт питания, он нам не обязан. И вы знаете, штрих-код нужен для складского учета. Когда мы, конечно, разовьем огромнейшие объемы, мы штрих-код обязательно введем. Это нужен штрих-код только для учета продукта. На складе, это складской учет. Штрих-код это не сертификат, это не как сказать, это не какой то государственный действие, которое нужно делать. Но ну, обязательно будет. Пока у нас э, склад справляется, учет ведется, но мы будем делать чтек-код обязательно, Ну позже. Я заказал карту из... Э, Представленного ассортимента продукции, стоимость... Почему вычеркнуть Напишите, это кто? Я заказала карту из представленного ассортимента продукции, стоимость 500. Почему вычеркнули строку? Я не поняла вопрос. Напишите поподробнее вопрос. Я не поняла. Можно ли получить живую консультацию у специалиста АКЛОН, приехал в Москву? Зой, конечно, можно. Приходите в офис, у нас работают профессионалы, и получите консультацию. Про Валерию Юрьевича Рытикова я уже вам сказал, что до сентября его не будет. Убегает вот. почему-то, убежал. Сейчас, минуточку дальше. Вопросов высыпалось очень много. Так, сейчас, минуточку. Я вопрос сосмотрю. Одну секунду. Терпение. У меня убежали вопросы. Сейчас я вернусь. Так, мы вопрос. Так. Почему бы не сделать возможность оплачивать продукцию с инвестиционного счета? Галина – это бухгалтерия и четкий учет. Если деньги вошли через расчетный счет, они должны также вернуться. Это бухгалтерия. И нарушать налоговый кодекс нам никто не разрешит. Поэтому, когда деньги вошли, инвестиционные – это паи. И они должны обязательно выходить только с расчетного счета. Почему нельзя выводить очень хороший Светлана вопрос? Я хочу, чтобы все его услышали. Почему нельзя выводить деньги с инвестиционного счета на карту Сбербанка, которую я укажу? Карта оформлена моего родственника в России. Я живу за границей и не имею карты Сбербанка. Вот сейчас я только что объяснила. Это налоговый учет, это бухгалтерский учет. И деньги поступили от Светланы, и они должны... Светлане выплачиваться, они не могут выплачиваться другому лицу. Мы нарушаем законы Российской Федерации. А Светлана, потом вы скажете, вы выплачивали не мне, вы выплачивали кому-то другому и так далее и тому подобное. Даже не в этом вопрос, а вопрос в том, что это нарушение закона Российской Федерации. Здравствуйте, я живу в Грузии, у нас большая часть населения не говорит на русском, то есть не понимает русского языка. Собираются начать переводить статьи о Виаргон и Виафтану. Как думаете, это будет нормально со стороны э, закона? Просто я могу э, расп э, распространять информацию в соцсетях? Да, конечно, вы можете, вы ничего не нарушаете, вы перевели на свой родной язык и можете информацию распространять. Да, еще, сейчас готовится сайт, переводится сайт. Наш сайт будет э, сейчас на двух языках, пока русский и английский, а в дальнейшем это французский <как> <как> язык. <как> Юля, значит, наличные снимаете в любом банкомате без комиссии. Я вам не говорила про банкомат. Я говорю, когда вы заводите деньги в личный кабинет, все проценты от 2% до 4% компания взяла на себя. Вы заводите 5000 рублей ровно, и 5000 рублей ровно к вам приходят в кабинет личный или оплачиваете покупку. И также вы выводите деньги свои, с инвестиционного счета или с, ли, с лицевого, вы выводите ровно 20 тысяч, и ровно 20 тысяч у вас они есть на карточке. Как вы их будете снимать? В интернете тратить, снимать э, в любом банке другом, и какие комиссии, это уже ваших взаимоотношений, ваших денег и банка. Это не имеет к нам никакого отношения к компаниям. В каком виде будет проходить тестирование по обучению? Есть ли билеты? Вы знаете, вам включат где-то на 15-20 минут, на полчаса билеты, вопросы дадут. Вы их от... за это время должны выбрать ответы и нажать, и отправить, и все. И уже здесь, думаю, в течение недели разберут все вопросы-ответы и вывесят в личных кабинетах те, кто успешно сдали экзамены и получат сертификаты. Вам сертификаты все отправят на ваши, ну, по почте с заказными письмами. И сертификаты у вас будут на руках. Если открыть офис, есть ли какие-то льготы от компании? Вы знаете, у нас есть условия открытия офиса, складов. Напишите в техподдержку, они вас, вам перечень условий сбросят, отправят. Новый журнал компании я уже объявила, да, сейчас уже в печать отдаем журнал А4, выходит, вот, затем у нас выходит журнал мы делаем косметики опять и так далее. Так, Наталья Васильева, как было бы здорово построить дом здоровья. Но у нас есть такой дом здоровья. Мы не строим дома, мы строим э, ваше здоровье. Наши дома, они во флакончиках, которые вы употребляете, и вы становитесь здоровыми. Для, для компании не нужно строительство никаких зданий, чтобы вы были здоровы. Наша компания делает систему по которой вы получаете не только здоровье, но и финансовую независимость. Вот что делает наша компания «Оклон». Она объединила здоровье и финансы. В нашей компании не получают деньги только ленивые, которые постоянно лежат на диване с газетой и говорят, что все плохо. Хотя, те, которые хотя бы утром проснулись и встали, они уже имеют деньги в нашей компании. С таким уникальным продуктом, с нашим продуктом, с нашей системой обучения, с нашим маркетингом, планом, я уже сказал, только ленивые могут не зарабатывать. И наши лидеры вышли, уже переступили рубеж миллиона, больше миллиона получают бонуса, вознаграждений в месяц. 100 тысяч вознаграждений, рублей. Это у нас средние, средние вознаграждения. Не самые большие, а средние. У нас есть люди, которые за два месяца вышли на хорошие обороты и где-то в пределах 50-60 тысяч начали сразу получать. Сейчас, конечно, у них бонусы далеко от 60 а гораздо выше. Любовь Иванна, а новые флоревиты планируют еще, еще, имея в виду новые. А, ну вы имеете в виду по заболеваниям, да, да, мы сейчас разрабатываем где-то порядка 10. 10, 10 где-то порядка 10 композиций будут направлены по заболеваниям. Это миксы будут. Планируем. Да, работа идет. Вы знаете, мы не стоим на месте. Работа идет во всех направлениях. Вы знаете, целофонированные уже оборудовано, когда будет целофонированная продукция. А, уже целлофонатор завезен, он в Москве, его настроили, сейчас идет целофонирование, целлофонатор адаптирует, конечно, не так все просто, но как только полностью продукция будет телофонирована, ее сразу начнут отправлять. Мы не можем отправлять первый виаргон целлофонированный, а 36-й нет. Обязательно. Ну, уже скоро, я думаю, что недели две, и все будет нормально. Второй курс обучения таким же или продолжение обучения? Нет, курс второй будет другой, конечно. Вам напишут полностью. С вами проведут, значит, вебинар вступительный, и вам все расскажут. Я... Не могу вам сейчас ничего сказать. Вы еще экзамены не сдали по первому курсу. Ирина Вознякова, наш... Вы знаете, я... Ирина, я не буду отвечать на ваш вопрос. Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Напишите мне на почту, потому что этот вопрос я не хочу его озвучивать. Я не знаю, про что вы спрашиваете. Наталья Майкоп, вы пишите этот вопрос в техподдержку, и вы знаете, давайте договоримся так, вы в техподдержку очень много пишите личных взаимоотношений между вами и кем-то, компания не занимается разборкой, компания даже не полиция, чтобы заниматься, кто-то вам отдал товар, кто-то не отдал, у нас очень много работает складов, перейдите на другой склад». Мы, мы сейчас м, повесим рейтинги складов, и вы когда в, будете входить в свой личный кабинет, и вы будете голосовать за тот или иной склад, и мы тогда на сайте увидим рейтинг складов, какие склады... М, лучше, какие, какие хуже в рейтинге, и вы можете тогда посмотреть по рейтингу и выбрать самый лучший склад в обслуживании, и можете обслуживаться там. У нас нет запрета, и неважно в какой вы структуре, в параллельной, в другой, все склады, все складодержатели с удовольствием будут вас обслуживать и принимать. Ну, по формату экзамена я вам уже сказал, что э, вам зададут вопросы, дадут время, и вы должны на, на них выбрать ответы и отправить, и все. И вам уже, как везде экзамен. Вы знаете, вот я прохожу сейчас вождение, учусь водить автомобиль. Mm -hmm. вот, и там тоже есть экзамены. Есть вопросы, три ответа. И я должна обязательно дать правильный ответ. Так и вы будете давать правильные ответы. Благодарим. Новости опять, новости опять замечательные. Ольга, спасибо большое. Спасибо. Любовь Ивановна, спасибо большое. Счастливого пути. Спасибо, Татьяна. Любовь Ивановна с Татьяной Шараповой прояснили вопрос. Был по дате поездки на Кипр, нам послышали, что октябрь. Ну, по, те, кто поедут, Татьяна Шарапова обзвонит лично, и у поездка в сентябре. Татьяна, оклон сетевая компания. Акции должны быть направлены на привлечение партнеров о по построении сети, а не просто продажа продукции. Вы знаете, простите меня, пожалуйста, но сколько мы проводим акций на построение структуры, это почти всегда. Почти всегда у нас акции. Пригласи, пригласи партнера нового и получишь флакон в подарок. Или пригласи троих, получишь 2000 рублей на лицевой счет. Татьяна, это акции на, направлены на привлечение партнеров и построение сети. Сергей, благодарности от «Челябинска» Пять вам и Георгий Константиновичу. Спасибо, Сергей. Алексей, будут новые журналы в продаже. А какие вы хотели бы, скажите? Именно какие, Алексей? Напишите, а какие вы журналы хотите? Или четыре и все. А какие вам нужны? Скажите, пожалуйста, напишите, какие журналы. Продукции есть, для, про, про компании есть, какие вам нужно, напишите, и мы вопрос этот разберем. Валентина, я тоже с вами соглашаюсь, хотелось бы, чтобы на складах не занимались переподпиской, вы знаете, у нас программа не пропускает фамилии, имя, отчество, паспорта одинаковые. Вы знаете, но есть очень много способов непорядочных складдержателей или самих людей, понимаете? И, к сожалению, ну, компания же не, не будет и не отследит. Соседа не подписали, брата или мужа или еще кого-то, понимаете? Но... Сдвоенных ни логинов ни, нет, у нас программа не пропускает. И мы, для этого у нас есть верификация. Человек имеет право только один иметь личный кабинет, по которому он проходит верификацию. И это решает большой вопрос с переподписанием. Лариса, с какой целью проводится опрос о качестве обслуживания складов? Возможно, был это вопрос, э, вопрос, связь плохая. Если плохая связь, поставьте мне минусы. А, Лариса, с той целью очень много жалоб идет на складодержатели, что они плохо обслуживают, не выдают товар по акции, переподписывают людей. И мы будем видеть в каких рейтингах находятся какие склады. Лариса, вам очень будет удобно зайти на сайт и посмотреть, да, вот этот склад, он достойный, и я пойду к нему обслуживаться, а я не пойду на тот склад, где плохо обходится с моими сетевиками, с моими приглашенными. Я думаю, что это правильно, и, и складодержатели, те, которые недобросовестны, они будут смотреть на это и уже по-другому относиться. И к вам, и к вашим партнерам. Повторите, пожалуйста, кто, какие, когда может поехать на Кипр. А, Ольга, я уже сказала, что на Кипр поедут лучшие лидеры компании Аклон И компании оставляет за собой право, имеет право дарить подарки тем, кому сочтет, кто те, кто преданы компании, кто помогает компании развиваться, кто показывает большие результаты. Лучшие, лучшие из лучших поедут на Кипр. Так, дальше Хочется особенно отметить преподаватель Литвиненко, Марину. Она великолепно читает и очень доступна. Не побоюсь сказать, что она лучший преподаватель в институте. Спасибо, Ангелина, мы ее передадим, она будет очень рада. Вы знаете, когда она пришла только к нам, мы тоже ее не знали, пригласили. Вот. и она тоже не знала, как подойти, как преподавать, и много очень работали, и потом, когда Марина уже ну, поняла, и маркетинг изучила и все, и поняла, как его вам представлять, и, конечно, для нас тоже это было, было большое приобретение. Марина Литвиненко, спасибо большое за такие письма. как будет приходить сало, фанеры, ну понятно, целлофонированный продукт, как, как обычно. Просто он будет, каждая коробочка будет целлофанирована. Я написала письмо в институт, но на лекции говорят, что нет ни одного вопроса, как это получается. Техподдержку задайте, я не могу ответить вопрос, я просто не знаю. Задавала свои вопросы Михаил Сергеевич. возможно ли его консультация, она платная. Михаил Сергеевич сотрудник компании «Оклон», он департамент науки, он деньги никогда ни с кого не берет. Вот. И консультация, он, к сожалению, <laughs> к радости, он к радости тоже в отпуске, он у нас где? Он на, у нас в Индии. А, во Вьетнаме отдыхает, вы в Вьетнаме. Скоро все соберутся к 1 сентября. Все хотят, конечно, вы знаете, вот тоже хочется уважать наших сотрудников. Им тоже хочется быть в отпуске летом. У нас в Москве был дождливый, дождливый лето. И поэтому в этом году ну, многие сотрудники, получилось так, врачи, ученые, практически в одно время ушли в отпуск. Вы тоже все в отпуске, и тоже где-то отдыхали, куда-то летали, кто-то дома. Давайте дадим нашим сотрудникам. Они молодцы, они целый трудятся, пусть отдохнут. Уже мы соберемся, я думаю, к сентябрю все, и тогда вы всех услышите. Галина, какой процент с вас берет банк с инвестиционного счета? Мы вам отправляем с нашего расчетного счета. Вы вообще ни копейки не платите. К вам деньги на карту приходят ровно столько, сколько мы отправляем. Про какие вы говорите проценты? Если вы где-то снимаете, но ну, это уже ваше дело, где вы их снимаете. Это уже к нам не имеет отношения. Это ваши взаимоотношение с банком, вашей карты, где вы снимаете. Мы вам ровно отправляем, Галина, копейку в копейку, к вам приходит столько, сколько у вас есть на инвестиционном счету. Не меньше вам приходит. Вы знаете, пока только карты оклона. Любой ванна, короче, карты оклон, других вариантов вывод денег из кабинета не предусматривается. Вы знаете, мы разрабатывали очень долго эту систему вывода денег на карты оклон. Нам в Канаде выпустили минные карты, и все это отрегулируется, и вам будет очень удобно. Я уже сказала, что мы сейчас разработали новую схему доставки карт в Россию, и в течение месяца карты будут у вас у всех на руках. Придется ну, новое, приходится чем-то жертвовать. Вы знаете, вот здесь вопрос, Вячеслав, по поводу конкурсов творческих. Вы напишите это пожелание на почту Татьяны Шараповой, и оно разберется, конечно. И я это возьму к себе на заметочку обязательно, но лучше пишите, пишите туда. У нас есть Яна, Таня, у нас есть Ира, у нас целый департамент, который работает по поводу вот таких творческих конкурсов, разрабатывать все, напишите, и, конечно, все примется во внимание. Мы, мы хотим эти конкурсы, почему это делаем конкурс, чтобы вам интересно было в компании, да, у нас продукт, у нас здоровье, но хочешь, чтобы вы еще как-то жили в нашей компании, участвовали в этом, чтобы было всем комфортно. Вы знаете, Наталья Майкоп, вы вот здесь опять пишите вопросы. Это личные отношения ваши и склад держателей Пишите в техподдержку. Пишите мне стат на мира. Это мы эти все вопросы будем разбирать на, на комиссии. Поэтому сейчас вам все равно и ответ никакой давать не буду. Это очень тонкий вопрос между вами и личности. у вас между вами и, и отца вопрос. Это не имеет отношения к тем людям, которые сейчас у нас на вебинаре. Будет ли э, второй год обучения, если студент сейчас не прошел тестирование, имеет ли он возможность учиться на втором году обучения? Вы имеете в виду, зои, наверное, повторения, заново курсы будут, конечно, у нас же очень динамично растет э, Численность наших партнеров и те, которые сейчас обучаются, они уже пройдут, и мы будем набирать новые курсы. И те, кто не смог обучаться, заявление подавал, и те, которые не пройдут тестирование, конечно, они могут остаться на второй год, ну так я немножко по школьному, и пройти заново. У меня партнер из Германии спросил, заказчик, как вы можно ли заказать... Вы знаете, да, я уже сказал, что мы сейчас все карты будем принимать на Москву, на офис. Отсюда уже будем отправлять заказные письма и в Германию, и в Грузию, и везде. Можно ли сертификаты института рассылать не по почте, а на склады, где люди обслуживаются э, э, так надежнее? Да, конечно, да. Все, кто... Мы отберем все сертификаты по городам. И там, где есть склады, мы можем отправить. Ради Бога, конечно, отправим. Светлана Конюхова. Расскажите, как, за, как законно вывести деньги с инвестиционного счета, не резиденту России. Вы знаете, этот вопрос задайте в техподдержку, и э, четко вам все распишут. Это, очень долго и объяснять, и пояснять, и я думаю, что это технический такой момент, который нужно нам будет с вами общаться. Марина Самсонова. Обучение очень хорошее в институте. Спасибо, Марина. И будет очень удобно, если в личных кабинетах будут выставляться анонсы, например, выпуск новых журналов, мероприятий в городах, что можно было бы сориентироваться. Вы знаете, а вы часто бывает, Светлана, в личных кабинетах? В своем личном кабинете, простите. У нас все новости, все анонсы идут через личный кабинет. И только частично мы вывешиваем на сайт. Вы зайдите, посмотрите новости. Там все сохранилось. Альфинур, совершенно согласна с вами. У нас замечательная компания и возможности неограничены. Спасибо вам. Спасибо вам, дорогие друзья. Только благодаря вам и совместной нашей с вами работы, наш оклон. Вот так замечательно замечательно работает, и огромные у нас результаты и по здоровью, и по финансам, и по росту структур. Все отлично. У нас на местах, в регионах очень хорошие лидеры, которые ведут колоссальные классные семинары, фестивали и так далее. Мы все вывешиваем в кабинетах, на сайтах. Смотрите новости. Будут ли флоребиты для работы мочевого пузыря? Ну, вообще наш шестой хорошо работает. Хорошо шестой работает с мочевым пузырем. Попробуйте. Шестой, тридцатый и с ним двадцатый. Шестой, двадцатый и тридцатый. Попробуйте, Наталья, очень классно работает. Мне недавно Валентин Ивана Кувшинова сказала, поэтому я вам просто передаю. Ну, по поводу складовой переподписки, я уже вам говорила, Валентина, уже говорила по этому поводу, я не буду повторяться. Что делать с продукцией, у которой заканчивается срок годности? Вы когда заказываете продукцию, вы, ну, смотря когда вы ее получили. Если вы получили за два месяца до окончания срок годности, это один вопрос. А если вы получили ее полгода назад и не, не реализовали, ну, Наталья, значит, вы должны придумать, что с ней сделать. А так, то, который продукцию... У нас, к сожалению, на российские крема один год срок годности. Вы знаете, ну вот в Россию, вот на эти наши крема, которые живые, на них только один год. И Естественно, у которых да, за два месяца заканчивается срок годности, мы их снимаем с реализации и новые, свежие выставляем. Наталья, вы можете получать продукцию в любом складе. На любом складе получайте продукцию. На второй курс обучения будут приниматься только те, кто сдал первый курс. Невозможно на втором курсе учиться, если не сдал экзамены первого курса. Если вы не окончили, как вы будете учиться на втором? Да, нужно все, нужно все идти как положено. Светлана, да, я уже вам сказала, что насчет распылителя не могу сказать, нос, ну, горло, глаза, вот это уже совсем другое, а по поводу, вот пишите, можно леденцы с флуоревитами и так далее, вы знаете, я уже когда начинала с вами беседу, я сказала, что у нас целая линейка разрабатывается продуктов с флуоревитами. Будет ли, если кто не сдаст, не сдаст экзамен, будет ли возможность его пересдачи? Пере, его, а, его Вы знаете, вам на следующих занятиях у вас будут ответ на вопросы, и вам все скажут. Татьяна Корнюкова. Спасибо, удачи в поездке. Спасибо, Татьяна. Елена. Акции у нас супер и не одна. У нас все акции супер. Спасибо. Вопрос по, по стикеру. На, вы знаете, знаете, почему на, на некоторых коробках есть стикер, а на некоторых нет? А те, когда у нас были крышки не закрывались и не являлись пломбой, а на коробках делали наклейку как контрольку. И потом мы уже крышки исправились, и крышки пошли сами контрольками и перестали клеить контрольную ленту. Поэтому получается. А сейчас, когда мы начинаем целлофонировать, неконтрольной ленты больше не будет, потому что целлофан будет являться ну, упаковкой, которая является контролькой. Антонина Шульга. Я получила 2000 рублей. Здорово, поздравляю. Выполни условия акции. Спасибо, Ольга Омск. Спасибо. Счастливого пути. Любую вам плодотворный поезд. Спасибо, Ольга. Журналы с, журналы с результатами, пожалуйста. Есть у нас брошюрки с отзывами, выпущены, достаточно красивые, объемистые. Есть продажи, можете заказывать. Нужны небольшие рекламки для раздачи. Ну, Таисия, вы знаете, я тоже сетевик с большим стажем, и рекламки обычно мы делали сами, и сейчас знаю, делают сами. Это же такая простая вещь. Написали, пошли где визитницы, сделали в своем регионе. Вы понимаете, нам нужно сделать, вам переслать. Вы будете платить дороже, платить, знаете, не из-за того, что компания будет на них бизнес, на рекламках делать. Нет, просто доставка будет включаться, сотрудники работают и так далее. Будет наценка. Вам дешевле сделать каждому в своем реги регионе. Рекламка – это такая вещь, что… Ну, и плюс у нас есть листоки по всем продукции, можете заказать. У нас листовки есть и как по флоревитам, так и по косметике. Наталья Васильевна. Очень нравится всем новый сайт компании, но не могу найти список городов, адрес складов, подскажите, в каком разделе искать. Или сейчас этого нет. Как, нажмите, слово «контакты» есть, слово «контакты». Ну, я скажу, пусть... Наши дизайнер напишет еще что-то. Ну, чтобы было понятнее. Слово «контакты» вроде бы все понятно. Ну, хорошо. Хорошо мы что-то придумаем. Дорогая, дорогая доставка. Товар можно только приобрести на складе или по почте. До склада 500 километров. Заказ по почте 500 рублей. Можно ли компания подумать над тем, что то при большом объеме покупок компания часть почтовых расходов брала на себя компания берет полностью расход на себя доставки до складов те кто заказывает продукцию на себя наплачивается сам когда вы рассчитывал себестоимость нашего флоревитов эта часть она не входила Наталья Майкоп, напишите мне письмо с Атнамира. Я смотрю, что у вас взаимоотношения со складдержателем МАЦАК очень острые. И, конечно, неудобно ни вам, ни вашей структуры в таких в структуре, в таких взаимоотношениях. Напишите мне письмо на почту. Валентина, вам дадут время, чтобы вы, чтобы вы повторили пройденный материал в институте. Обязательно вам будет объявление, когда и что, и вы обязательно дадут дни, когда вы сможете просмотреть все материалы и подготовиться к экзаменам. Это хорошо, Любовь Ивановна, что был опрос... Это хоть как-то дисциплинировать склады. Да, я тоже считаю, что это рейтинги складов будут вывешиваться на главном сайте, чтобы их могли видеть все. Афинур, я даже не знаю, как вам ответить, а можно за свои деньги поехать с вами на Кипр? Вы знаете, вы напишите письмо в техподдержку, мы посмотрим ваши достижения в компании, объем и так далее, и лично с вами свяжутся. Напишите письмо в техподдержку. Вы знаете, у нас сейчас вебинар уже получается, вы задаете вопросы личного характера. Пишите по поводу доверия, недоверия, склада в Санкт-Петербурге или в другой. Я не буду на эти вопросы отвечать на вебинаре. Напишите все в техподдержку. Все, кто имеет какие-то вопросы к тем или иным складам, напишите все в техподдержку. Спасибо большое вам, Любовь Ивана, за ваш труд и за это... За и за компанию Клон. Это наша с вами компания «Оклон». Вам спасибо за ваш труд. Вам огромное спасибо. Я всегда говорила и буду говорить, что это вам огромное спасибо. У нас учеба идет в две смены. Экзамен тоже будет в две смены для тех, кто работает. Шамиля, вы знаете, даже не вдавалась. Давайте э, мы этот вопрос, я... Э, Подниму на совещание, и мы решим, и тогда вам в личные кабинеты дадут информацию. Соль мертвого моря скоро будет. Это вторая партия, и сейчас готовится к отгрузке. И сколько? Ну, вот пока и будет идти таможня, и идти месяц, наверное. Ну, где-то в течение двух месяцев уже будет в Москве. Ну, уже все готово, все производство сделано, сейчас уже транспортная компания, я думаю, что на следующей неделе заберет на производстве, на заводе и готовит к отправке. Ольга, моя почта мира сапнамира, собачка.gmail.com. Она на сайте есть. ФАД, ФАД, ФАД. К сожалению, имени нет, называю логину. ФАД, здравствуйте. Раз сложилась такая ситуация, наши лидеры в отпуске так может провести семинар в Москве пообщаться. Есть приглашенные, которые хотели бы пообщаться с лидерами. Вы знаете, у нас в нашем московском офисе постоянно дежурят лидеры, постоянно есть консультанты, врачи. Пожалуйста, приходите в понедельник. По понедельник без выходных с 11 до 20. Единственное, суббота-воскресенье у нас нет консультации. Можно только пользоваться складом. С понедельника по пятницу с 11 до 20 в Москве проходят индивидуальные консультации и проходят семинары, проходят лекции. Пожалуйста, приходите. Кабинет у нас уникальный. Но сейчас я вам скажу еще одну новость. Разработан дизайн новых кабинетов. И получится, вы, уснете с одним кабинет, личным кабинетом, а утром проснетесь, дизайн будет совсем другой. Вы знаете, очень классный. Классный дизайн, мне понравилось, все утверждено. Поэтому ждите, скоро будет дизайн личных кабинетов новый. Видите, сколько новостей? Сколько стран пользуются нашей продукцией? Ну, вы знаете, было более 50 стран, а сейчас, я думаю, еще больше. Не могу сейчас точную цифру, если бы вопрос заранее задали, я могла бы, мне бы аналитики дали бы сведения, а сейчас я не могу. Татьяна Богатая. Любой вам, если разрешить, то две минуты можете дать, мне микрофон. Татьяна, дам. Сейчас Павла приглашу. Павел, мы можем Татьяне дать микрофон богатый? Нет. Татьяна, сейчас наладит через три минуты. Сейчас дадим микрофон через три минуты. Спасибо за отличный вебинар, Любовь Ивановна. Вам спасибо, что вы пришли на вебинар. Это вам спасибо. Идут благодарности за супер... Хороший вебинар, за информацию. Спасибо вам. Будет же новая продукция, батончики и так далее. Можно ли ее запустить по программе софинансирования? Вы знаете, первую партию мы сейчас пока делать будем у партнеров. Это быстро. Потому что, чтобы сделать софинансирование, это нужно какое-то производство, закупка и так далее. А сейчас просто мы заказываем на производстве у партнеров, которые нам сделают. Это будет быстро, а дальше будем смотреть. Любой Иван на сайте, производитель наш. Такие же цены, как и для партнеров. Можно ли еще аромат включить в ассортимент нашей компании? Так, Любовь Ивановна, на сайте производители наших флородаров такие же цены. Да, мы согласовывали, и производители, да, мы это было все с нами проговорено, нами утверждено, что производители также сделали свой сайт флородарами, и они продают по таким же ценам, по каким и мы. Можно ли еще и флородар ароманта? амарантов, включить в ассортимент нашей компании. Там он стоит 7-200 а, наших много онкобольных. Вы знаете, 7-200, 200 Но он, у нас будет не 7-200, 7-200 они поставили без процентов, потому что у нас его нет. А на, у нас он будет очень дорого стоить. Чтобы выплатить вам все проценты, еще 70% надо сделать Вы посмотрите, он будет стоить очень дорого. Почему мы сразу могли бы его поставить в продажу? Мы не можем его поставить. Он будет очень дорогой продукт. Вы его не будете просто покупать. В качестве предложения сделать листовки по продукции. Вот как вот, вот сказать, не знаю, честно. Маирам, маирам. Я вам лично говорю, у нас уже почти год есть все листовки по продукции. Зайдите в магазин и посмотрите. Ну, на новом сайте написано Контакты. Людмила, значок глобуса был, а сейчас просто написано Контакты. Ну, попрошу, чтобы глобус нарисовали над контактами, и тогда будет это понятно. Вот точно, Татьяна Ерилина, сделать глобус. Хорошо, сделаем глобус, прям надо словом контакты. Спасибо за подробное счастливое пути, спасибо вам. Срок годности втановых и аргонов 2 года. Были опечатки в одной партии, типография. Те, которые уже ушли, ничего страшного на склады, остальные мы упаковку уничтожили и выпустили новую, и сейчас на упаковке написано 2 года. Виахтан и Виаргона срок годности 2 года. Ага. Наталья, когда будут заявления, в которых клиент доверяет? Наталья, я вас поняла, будут, знаете, когда завтра? Это я вам точно говорю. Завтра будет это заявление у вас у всех в личных кабинетах. Наталья, спасибо. Татьяна Богат. Благодарим за те возможности, которые компания дает нам. Спасибо, Шамиль. Замечательно. Ждем Сергей. Спасибо, благодарю. Спасибо огромное. Сейчас Татьяна тебя подключает. Карточку партнера из Германии, за карточку, да, можно заказать. Мы ему отправим потом. Можно, конечно, из-за Германии. Любое, так, Наталья, Любовь Ивановна, я влюблена в компанию, прекрасно понимаю… Спасибо вам, спасибо за труд. Вы знаете, давайте мы сейчас дадим Татьяне богатые две минуты, и если еще вопросы остались, я дальше на них отвечу, хорошо? Татьяна, ссылка пришла на почту, заходи, а я отключаюсь. Татьяна, ждем тебя. Добрый вечер, дорогие друзья, по крайней мере в Западной Сибири уже вечер. Я рада вас приветствовать. Я думаю, что мы со многими уже знакомы лично. Но я попросила микрофон, благодарю за эту возможность. Я хотела бы осветить два вопроса. Многие говорят, что ездят только первые те лидеры, которые в самом начале в компанию зашли, именно в компанию. Им повезло, они первые зашли. Вы знаете, я думаю, что это заблуждение. Потому что ездят от компании именно те люди, которые делают какие-то усилия для развития. И за каждым, я всегда говорю на каждом вебинаре, что за каждым абсолютно следят и наблюдают. Поэтому здесь я могу сказать, что не заранее распланировано, кто поедет. Да, я могу сегодня поехать, а завтра не поехать, допустим. Кто-то другой победит, понимаете? Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что каждый из вас может выделиться. У каждого из вас есть все шансы поехать в следующей поездке от лица компании, потому что э, всегда каждая поездка компании – это разработанная шикарная программа, которая позволяет максимально по полной программе и отдохнуть, и поработать, и набраться чего-то нового, действительно вдохновляющего. И всегда после таких поезд идет бизнес вверх. Это первый вопрос. Второй вопрос, который я хотела осветить, на самом деле это касается не только моих вебинаров, это касается вебинаров врачей, ученых, профессоров, да, людей, которые спикеры, которые начинают говорить, лидеры, которые ведущие специалисты говорят. Дело в том, что я хочу, чтобы вы сейчас здесь, находящиеся партнеры компании, ценили эти вебинары, потому что эти люди, они привязаны, спикеров я имею в виду, они привязаны к этому времени, к этим дням, и они никуда не могут не поехать, они не могут чего-то отложить, да, что-то другое, чем-то заняться, чем-то другим, потому что им нужно вместо вас рассказать вашим приглашенным о нашей компании, о каких-то уникальностях о своей темы, да, всегда у каждого. Поэтому цените, пожалуйста, что для вас делает компания. И я могу сказать, что пока это касается новеньких, пока вы не можете говорить, мы говорим вместо вас. Для чего мы делаем эти вебинары? Это не только чтобы нам как-то подняться, а это для того, чтобы вам подняться, ваш, ваши разве структуры, вам в помощь, мы это делаем только вам в помощь. И руководство компании, они об этом заботятся, поэтому цените то, что вам дается, потому что я всегда знаю, что легко дается, то не ценится цените то, что вам дается. И если вы каждый для себя подумайте обязательно о том, что если вы каждый для себя будете решить приглашать на каждый, ну, допустим, в течение недели, каждый день хотя бы одного человека на следующий вебинар, поверьте мне, ваши структуры, они будут расти в геометрической прогрессии. От этого никак не уйдешь, потому что у нас уже у всех идут... Эм, я вот слушала Севастьянову, слушала Краснова, да, Михаила Сергеевича, Татьяну Ивановну, слушала Марину Брыкалову, слушала вообще много ведущих специалистов, которых действительно жуткие профессионалы уже своего дела. И хочется мне сказать, чтобы вы... Переосмыслили свое отношение а, к этим всем вот лекциям, вебинарам. Если вам это не нужно, компания просто прекратит говорить вот эти вебинары. Но я надеюсь, что а, это все-таки кому-то нужно. Поэтому воспользуйтесь этим по максимуму. Это все только для вашего развития. Спасибо за внимание. Я просто хотела вот это вот все озвучить, потому что много вопросов. Все, спасибо большое. Так куда? Давайте поблагодарим Татьяну за то, что у нее вот такой порыв, у нее то, что она вам сказала, это классно. Татьяна, спасибо большое, спасибо за то, что ты вышла на вебинаре и сказала то, что тебе хотелось сказать. Действительно это актуально, действительно вебинары, они нужны. И так как вы сами не можете говорить, не можете проводить вебинары, за вас это делают люди. И мы им очень благодарны. Я думаю, что мы на этом заканчиваем вебинар. Уже идется, идет очень долго, полтора часа. Сейчас, по-моему, у кого-то даже есть лекция. Я занимаю чужое время. Спасибо, что вы были вместе со мной, и мне было очень приятно провести с вами эти полтора часа. Сейчас лето заканчивается, я повторюсь, и мы чаще будем встречаться, часто будем напрямую разговаривать с лидерами, с лидерской командой. Мы встречаемся очень часто, у нас есть свой чат, где мы общаемся, обсуждаем, и... Мы введем в правило уже с осени, с сентября, выходить не реже, раза в две недели, чтобы общаться с вами. Я желаю всем успехов, я желаю хороших продаж, отпуска заканчивается, все, начинаем работать. И компания, конечно, старается, чтобы вам было комфортно. Спасибо вам большое, до свидания, удачи.